Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Судебная коллегия по уголовным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции признала законными приговоры Верховного суда Дагестана по делам воров в законе Шамиля Смолянского и Зивы Махачкалинского. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана. По версии следствия, неоднократно судимые, известные в криминальных кругах как Шамиль Смолянский изява Зява, Махач Калинский, многие годы занимают высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к касте воров в законе. Свой криминальный авторитет мужчины использовали для организации, руководства и координации преступной деятельности. Верховный суд Дагестана приговорил Шамиля Смолянского к 8,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей с ограничением свободы на 1,5 год, а Зяву Махачкалинского к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 год. Адвокаты авторитетов попытались обжаловать решение. Однако суд апелляционной инстанции оставил оба приговора в силе.